Дорогая Ханна, я уже на ранчо тени, но, видимо, тут все не так уж хорошо. Роули, владельцы ранчо, куда-то уехали. Меня встретил Дэвид Грегори, один из работников ранчо, в аэропорту. Он также дал мне номер телефона и сказал, чтобы я позвонила Роули, как только устроюсь здесь. Больше он не захотел со мной ни о чем говорить. Честно говоря, он и не разговаривал со мной и по пути на ранчо. Еще хуже то, что Бесс и Джесс до сих пор нет, что, по-моему, очень странно. Конечно, мы летели разными рейсами, но по нашим подсчетам мы должны были встретиться в Фениксе. Без них я не очень комфортно себя здесь чувствую, потому что Роули их дяди и тети, они мои. И я бы вообще сюда не приезжала, но Роули пригласили меня по настоянию Бес и Джесс, чтобы провести с ними пару недель. Три месяца назад у Роули был магазин одежды. Бес говорила, что они всегда мечтали о ранчо. Надеюсь, теперь они довольны, хотя, оказавшись на ранчо «Теней», я начинаю в этом сомневаться. С любовью, Нэнси. Привет, Бесс. Это я. Я уже на ранчо. Где вы пропали? Наш самолет приземлился здесь из-за каких-то неисправностей приборов. И теперь нам говорят, что мы застрянем здесь на несколько часов. Так что у тебя там происходит? Ты не поверишь. Вот это да. Тебе предстоит узнать очередную тайну. Это даже по голосу слышно. Как я могла оставаться спокойной, когда в нашей спальне была гремучая змея? Только не говорите, что вы находитесь в больнице. К сожалению, мы действительно в больнице. Кто-то же должен следить за тем, чтобы ты не дразнил змей. Наш конюх Текс даст тебе коня, на котором ты сможешь кататься, где вздумается. Дорогая, кажется, я хотела сказать тебе что-то еще. Лошадь, Диана. Расскажи ей о призрачной лошади. Он сказал призрачная лошадь? Да, знаешь, прошлой ночью... Добрый день, мистер Роули. Время делать анализы. Ой, нам пора идти. Не беспокойся о нас, дорогая. Чувствуй себя как дома и не забывай носить шляпу и пить много воды. У нас очень жарко. Пока. Нет, подождите. Вы же не сказали мне о призрачной лошади? Эй, ты, наверное, Нэнси? Я повар Сэм Турмант. Добро пожаловать на ранчо теней. Но лошадь была еще страшнее. «Понимаешь, я только собирался ложиться спать, как вдруг появилась светящаяся лошадь!» «Это была лошадь Дирка Валентайна! Она стала призраком!» Дирк Валентайн был преступником в местных краях в 80-х годах 19 -го века. Легенда гласит, что он был влюблен в Фрэнсис Хамбер. Она жила здесь на ранчо теней. К несчастью, ее папочка был шерифом. Из-за него Валентайна схватили и повесили. С тех пор призрак его лошади скитается в прериях, насылая несчастье на всех, кого видит. Эд Роули увидел лошадь, и что с ним случилось через две минуты? Его укусила гремучая змея. Подумай! Ну, не пора. Ты мне задашь еще много вопросов, да? Не знаю. Почему вы спрашиваете? Кажется, у Джей Нэш есть причина сердиться на семью Роули. Кажется, что его никогда раньше не открывали. Мне хочется, чтобы ты думала над моими загадками. Ты которая из них? То есть? Роули говорили, что пригласили на ранчо каких-то молодых девушек. Я так понимаю, что ты одна из них? Да, я Нэнси Дрю. А вы? Я конюх. Если хочешь покататься на лошади, обращайся. Докажешь мне, что умеешь. Я разрешу взять лошадь. Что нужно, чтобы доказать вам это? Перед тем, как отправиться в поездку, нужно взять с собой шляпу, перчатки и флягу с водой. Ты можешь взять шляпу, что лежит там на бочке. Это шляпа миссис Роули. Ее перчатки лежат на седле, которым будешь пользоваться и ты, а флягу можно взять у Сэма. Здесь ты также сможешь взять седло и уздечку. Чистить лошадь не нужно, я делаю это сам. Затем ты выводишь ее из загона и садишься на нее. Я задам тебе несколько вопросов. Когда ответишь на них правильно, сможешь ехать куда захочешь. Если я не буду знать ответ, можно спросить у вас? Нет. После поездки не забывай привязать лошадь, расседлать и разнуздать. А седло и уздечку положить туда, откуда взяла. Перчатки клади на седло. Какая лошадь будет моей? Конь по кличке Боб, который стоит вон там. И если в пути ты спешишься, не привязывай коня, чтобы не было неприятностей, если тебя застанет землетрясение или что-то подобное. Можно мне покататься? Нет, теперь, когда Роули в больнице, на ранчо совсем не хватает рабочих рук. Перед поездкой загляни к Сэму и узнай, не нужна ли ему твоя помощь. Тебе все равно придется идти к нему за флягой. Здравствуйте, лошадки. Вас тут несколько, да? Я с нетерпением жду, когда смогу сесть с тобой рядом и поболтать. Прежде всего, нужно собрать все спелые овощи на грядках. Я надеюсь, ты знаешь, как они выглядят. Конечно. Хорошо. Потому что если ты соберешь неспелые овощи, я рассержусь. О oh, нет, у тебя все неспелое. Это просто перевод хороших продуктов. Больше так не делай, понятно? Теперь я хотел бы, чтобы ты взяла это. Сходи в курятники, собери яйца. Только будь осторожна, эта корзинка не очень надежна. Ой, ай! ай! Я зайду к ней, когда она немного успокоится. Грабители банка? <связв возника> вот так. Зовите меня Нэнси, железный дровосек. Там еще есть яйца. Вы так думаете? Ты что-то хотела? Можно мне покататься? Да. Привет! Я смотрю, за вами хорошо ухаживают. Давай, Боб! Я готова. Готова ответить на вопросы. Да, наверное. Где находится скакательный сустав? На задних ногах. Один из десяти. Просите еще что-нибудь. Сколько футов в пятнадцати ладонях? футов. Три есть. Итак, остался последний вопрос. Я готова. Что ж, ты ответила правильно на все вопросы. Вижу, что ты умеешь ездить верхом и не упадешь на ровном месте. Так что можешь выезжать из загона. Только не вздумай пускать Боба галопом. Если он придет домой весь в мыле, ни одной лошади ты больше не получишь, так и знай. Ну, Боб, ты не против совершить небольшую прогулку? Здравствуйте, вы Мэри Янгсон? Да, это я. Спасибо, что позвонили Бертя Персел. Ее последняя книга Ветер прерий стала бестселлером, как и многие ее романы. Хм. Хм. Лучше положить это на место. Ага, Джейн Нэш это сестра Текс с горы тогда спуститься я решил. Это выше моих сил. Ты куда? Ты не можешь уйти. Роули сказали, что мы должны развлекать нашу гостью. Доброй ночи, мисс. Видишь, что мне приходится выносить? День и ночь я стою у плиты, создавая кулинарные шедевры. А эти неблагодарные не ценят то, что я делаю. Ну, я им еще покажу. Когда-нибудь я напишу самую лучшую в мире книгу по кулинарии. Потом у меня будет собственное телевизионное шоу. Потом я сниму фильм. Так вот, пока они тут пасут коров, Ой. я стану мультимиллионером. Об ураганах. Будь осторожна, когда ездишь верхом. Погода в этой местности быстро меняется. А логическая карта. Могу я чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Я почти все нашла сама. И я не хотел бы застать тебя еще раз роющуюся в моих вещах. Я хотела бы извиниться. Не волнуйся. Меня тоже как-то застали за тем, что я рылся в чужих вещах. Дэвид? Ты откуда здесь? Моя бабушка Элли была двоюродной сестрой Фрэнсис Хамбер. Вернуться к работе. Подождите, не нужно уходить. Прошлой ночью я видела призрачную лошадь. А знаешь, что мы видели прошлой ночью? Потолок гостиничной комнаты в Сент-Луисе. Ты еще здесь? А я должна быть где-то еще? Вообще-то сейчас самое время лежать в теплой постели и спать. Знаете, Текс, вы, наверное, любите делать сюрпризы, потому что вы меня удивили. Можно мне покататься? Нет, сначала покорми куры и лошадей, только ничего не перепутай, иначе будут неприятности. Итак, курочки, пора обедать. покататься. Я установил бочки, чтобы ты потренировалась в езде и поставил козлы для тренировки бросков. Когда ты захочешь потренироваться, я пойду туда с тобой. Если ты сделаешь все хорошо, то есть объедешь препятствия меньше, чем за 10 секунд и набросишь лассо на козлы не менее 4 раз из 5, ты сможешь получить собственное лассо. Тренируйся столько, сколько хочешь. Только не вздумай забирать с собой мою веревку. Есть! Поздравляю! «Давай, Боб, поехали!» «Вперед, вперед!» «Девять с половиной секунд, ты справилась, молодец!» «Кажется, это Мэри Янгсон» «Наверное, это была просто птица» «Кажется, здесь кто-то живет» «И Текс?» У меня такое чувство, что я не одна. Наверное, Текс отпустил лошадей на ночь. Ой, мои перчатки! Они светятся! Порошок из заброшенного города! Может быть это ключ от тюремной камеры. Ай! Я в тюремной камере. Все, что было здесь раньше, исчезло. Возможно, я спугнула кого-то. Под лампой банка. Если я продолжу игру, я обязательно выиграю. Это дерево очень похоже на то, что изображено на агатике. Возьму-ка я Боба и отправлюсь туда. Жилище, вырубленное в камне, Невероятно! Вот оно, сокровище Дирка Валентайна. Золотые сердца. Эй! Здравствуй, Нэнси. Ты уже нашла сокровище? Еле нужно было просто подождать, пока ты найдешь сокровище и забрать его. Вы проделали все это совершенно напрасно. Сокровища нет. Скоро я тебя найду. Нужно как-то остановить Сэма. Я уже близко. Я прошел еще одну комнату, Нэнси. Вот. Последняя дверь. Скоро я разберусь с тобой. А -а -а. Ты все испортила. Как нехорошо с твоей стороны, Нэнси. Я ведь мог сломать ногу. Ты поможешь мне выбраться отсюда, да? Хм, я лучше позову шерифа, и он поможет вам выбраться. Дорогая Хана, Сэм приехал к каменному лабиринту на призрачной лошади, которая оказалась самой обычной лошадью. Ее дрессировал один из его сообщников. Так как других лошадей поблизости не оказалось, остановилось уже темно, я поскакала на ней на ранчо, чтобы вызвать шерифа. Ты бы видела, как все удивились, когда я появилась на ранчо верхом на светящейся лошади. Кажется, светящийся порошок, который использовали преступники, абсолютно безвреден. Но Текс все равно позаботится о лошади, пока не будет абсолютно уверен в том, что она здорова. Мэри Янгсон объяснила Роули, зачем ей нужна была земля. Теперь она часто приезжает на ранчо, к Тексу. Он всегда краснеет, когда она приходит. Это так мило. И, кстати, Дэвид, как и обещал, во всем признался Роули. как только они вернулись на ранчо. А они не только простили его, но и предложили разделить сокровища, если у них будет право оставить золото себе. Сейчас оно у шерифа Фернандеса. Я очень рада, что Бесс и Джесс наконец-то приехали. И Роули устроили настоящий праздник. Это мы на лошадях. Правда, снимок не очень удачный. Дэвид не заметил, что его пальцы прикрывали объектив. Скоро увидимся. С любовью, Нэнси. Пост. скриптун. Я начала читать роман Берты Перселл, который был у тети Дианы. И знаешь что? Я не могу оторваться.